Может быть, чтоб он не знал, в каком не душа, Как сильно набьется волны там, как стало все вокруг темно, и сердце падает на дно, готовит рак, где я Но знаю, не допустит Бог, чтоб я в сражении. Грозных бурных вод Господь опору мне даёт Что жизнь моя в Его руках Все вокруг село, и сердце падает на дно, Готовит рак, девятый я Но знаю, не допустит Бог, чтоб я в сражении из него, чтоб вера потерпела крах. Светить грозный бурный ход, Господь запору мне дает, что жизнь моя в него рука. Жующих подругу вновь мой Бог Его любовь Поднимай Почему я in my